Друзья, Джаз Макади Star, это отель 4 звезды. 4 звезды, потому что он находится на второй линии. В Египте, кстати, не дают 5 звезд, если море не рядом и не на первой линии. Пойдемте посмотрим. Друзья, смотрю, отель Джаз очень достаточно комфортный и для спокойного такого размеренного отдыха, с качеством, с чувством, с толком расстановкой. Поэтому вот мы уже едем с вами не по первому джазу, да, и везде одинаково классная атмосфера, приятная, комфортная и благородная, сказал так.